Очень-очень исполнительный и, кстати, у нас очень красивое содержание, это очень правильное слово, когда я о том, что будет меняться походить а отношения к университету, где приняться не вам что, сказал, что лет, это, конечно, очень значительная дата для любого учреждения, для любого учебного соединения. И не только выпускники, и не только идти в дом. пытаться стать студентами будущего, Ду -Ду с большим уважением Относятся как много а так, да, вы знаете, классно уроку в вашем Но и у ну, меня поколение а, наших сограждан, которые напрямую не связаны с техническим образованием, с огромным уважением вопросов России, с уважением. И не уверено, потому что из а, ваших среднейших водолейшихся ученых, люди, которые реагируют вся страна, мы а, учтение семьи, человек семей, который ослабляет Россию, его более магические, хотя немного шуперские, дубовые, королевы, встречи, правда говоря, встречи, Но тем не менее, те слабые имена, которые составляют гордость, страны не тоже но просто а, гордость нашей держаты. И успеется в этом количестве печатей. Сегодня в вашем случае, заведение находится на, на уровне совершенно точно на уровне современных темы. А, а в современном развитие современной экономики, развитие страха, она нам предоставлено показывает сегодня практически ежедневно образование в это в Для такой страны, как Россия, это актуальное в актуальное Актуально не надо, чтобы находиться на молодежи Совершенно конкретно можно сказать, это вот эти структуры, и экономики. Здесь, конечно, вас зависит от самого шоу, потому самого разного профиля. самого шоу, и мы в последние очереди жили администраторы. Не уже особенно такие, которые в ваш Почему такие? Потому что, по сути,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 Москву, потому что, если мы создадим нормальные условия, для всегда это, скорее, там еще получат дополнительные дополнительные знания, и надо, и это попадает нам на МОТОР. А Опасность, мне кажется, для в том, чтобы непонижно светлое, где там в соответствии с пожирными словами, с, вами, с вами, момент, Вот труда. Вот, заедем, конечно, и, вешки, свыжи, и в Межке своего преподавателя, и сюда, тоже, внимательно наблюдать и не допустить такого, Возможно, развитие сотрудников в сфере образования в общении, в сфере подрядки специалистов в вашем в частности, в попробуйте отменения государства, учить на все слушания и награды, чем вашего и попрошу заниматься.